Доброго времени суток! С вами корпорация Здоровых, Успешных и Свободных. Сегодня мы будем учиться заходить в личный кабинет на сайт компании Арифлейм, страна Украина. Для удобства мы разместили ссылку на сайт компании Арифлейм, для того, чтобы вы могли просто кликнуть одним кликом мышки и сразу же попадаете на сайт компании Арифлейм. Для того, чтобы войти в личный кабинет, справа вверху, в самом верху, вы видите человечка и слово «Войти». Когда мышкой наведете, она поменяет цвет. Кликаете «Войти», вводите логин и пароль, которые вам предоставила, предоставила компания Reflame и подтвердил менеджер, и кликаете на слово «Войти». Все. Вы в личном кабинете знакомьтесь читайте все новости все предложения которые компания предлагает вы найдете здесь с вами на связи была лотникова лёля